звуковой сигнал, а микрофон улавливает его отражение. Подключенный компьютер анализирует эти эхосигналы, рисует картину деформации канала и на основе этих данных считывает произнесенные слова. В проведенных тестах пользователи произносили 32 односложные команды и 25 команд из нескольких слов. Система понимала большую часть того, что они говорили, ошибаясь в первом случае в 10% случаев, а во втором в 12%. Авторы технологии утверждают, что со временем эти показатели существенно улучшатся. Коллектив редакции нашей программы поясняет. Инженеры поняли, что ушной канал человека деформируется во время разговора, даже если говорящий просто артикулирует, не издавая звуков. Натренировав систему, они обучили ее распознавать такие беззвучные слова, чтобы голосовые ассистенты в смартфонах смогли принимать команды. Обычно этот процесс существенно затруднен в шумных местах, а иногда пользователь просто стесняется окружающих. В таких случаях и пригодится ИР-команд. Если бы не одно «но». Согласно статистике, люди чаще всего пользуются голосовыми помощниками «дома». То есть в месте, где достаточно тихо и некого стесняться. Мало того, несмотря на то, что сами компании, выпускающие гаджеты, не раскрывают точных цифр, опросы показывают, что голосовые ассистенты в принципе не слишком популярны. В разных странах ими пользуются от 3 до 20% респондентов. Да и то не каждый день. Причину этого все называют примерно одинаковую Эти программы пока не слишком совершенны и делают довольно много ошибок Поэтому нам кажется, что метод беззвучной речи нужно применять не к ассистентам, а к обычным разговорам Раз наушник способен достаточно точно распознавать слова, то пусть он их и передает собеседнику во время звонка. И всем будет хорошо. Вам от того, что в вашей речи не слышит никто посторонний, посторонним от того же самого, а собеседнику от того, что до него доносятся только слова, поскольку ни на шум автомобилей, ни на рев стадиона, ни на какие вообще окружающие звуки система не реагирует. Только на деформацию ушного канала. Прекрасная идея, и технических трудностей тут возникнуть вроде бы не должно. Хотя... Вести FM. Хай-тек. Здравствуйте, это специальные эфиры для станции Вести ФО. Где бы вы ни были, вся последняя информация о проведении российскими военными специальной военной операции. Круглые сутки. Компании-экспортеры обязаны осуществлять продажу 80% валютной выручки. Когда обстановка меняется ежесекундно. Из последней информации, которую еще мало кто знает, мы продвинулись вперед. Чтобы первыми узнать главное, нашли точки в котором можно прогнозировать общие позиции. Настройтесь, Настройтесь на Вести ФСДФМ. Погода. О погоде на территории России на сегодня. В Хабаровске днем плюс 7, плюс 9, без осадков. В Магадане 0, минус 2, временами небольшой снег. Во Владивостоке 9, 11 градусов, переменная облачность. В Екатеринбурге кратковременный дождь, плюс 7 градусов. В Челябинске до 11 прогреется воздух облачно с прояснениями. В Иркутске плюс 6, плюс 8.